привет сегодня мы сделаем одну довольно полезную самоделку из вот такого количества винных пробок не спрашивайте откуда это взял алкоголь это сбок в данном случае у меня это обрезки велосипедных спиц и сейчас нам нужно сделать перво-наперво просверлить вот таким вот образом сверло двоечка желательно посредине Отверстия нам нужны в первую очередь, чтобы продеть насквозь, получается, наши спицы. В данном случае я буду вставлять по три штуки на спицу, а потом просто спицу обрежем. У нас получается вот такая вот сборочка. И сейчас соберем все остальные в такую же кучу и дальше уже покажу, что нужно делать. Теперь нам нужно просверлить вдоль. Как я сказал ранее, остатки нужно откусить, вот эти вот. Как я сказал, заливаем откусанные части клеем. Мы же слегка замазываем клеем. Вот таким вот образом. Ну а теперь настало время собрать все до конца. Берем также оставшиеся у нас спицы. Продеваем заранее просырленные отверстия. И одеваем уже также третью. Это, конечно, стало уже немного сложнее. Ну что, друзья, мы закончили. Я все края проклеил. Здесь тоже пролил. Она получилась вот такая вот мобильная. То есть ее не страшно согнуть. Можно все выгнуть обратно. ложится замечательно. И угадать, что это. Правильно, это подставка под горячее. Сейчас продемонстрирую. Вы можете сказать, что выглядит парфозно, но, допустим, подставка под горячее, на улице летом, к примеру, сняли либо сковороду с мангала, либо казан с плоским дном у нас есть, вы сняли и поставили на стол, чтобы не ставить на стол на улице покрашенный, поэтому для уличных нужд пойдет в самый раз.